Всем привет дорогие друзья, дорогие подписчики, с вами Данил Яценко, начинаю записывать новый видосик, сегодня продолжаю играть на Колизее, я сделал 9 побед и решил последнюю победу оставить на видео, поехали, вот такая команда у меня, здесь у меня два персонажа очень пиздатных крики, вот они очень сильно регенятся и тащат на ставках, вот, один атакер полный, остальные полуатакеры, некоторые броники тут у меня вот, этот броник, этот, эти полуатакеры и этот атакер. Поехали. Надеюсь, я затащу этот бой. Вот. <coughs> чтобы не было проблем с ним. Так, качество повыше ставим, чтобы вам было приятно смотреть так. Персонаж ходит у меня этот. Надо отсюда выходить, но я что-то выходить сегодня не хочу. Надо тратить веревку. Как бы, лучше знаете, как сделать? Лучше сделать вот так вот. Вот, даже зауронил чуть его. Ну, это как бы неважно. Главное, выйти без траты веревки. Было. <coughs> дальше у меня ходит котейка. Преимущество кота на этой ставке. То, что он умеет лазить по стенам. ну Как бы это очень даже может повлиять на исход боя. У него тоже кот. Так, этот атакер. Будем атакера убивать. Вот, мужика будем бить. А атакер у него. Атакеры очень опасные такие, потому что они сильно уронят так. Арбуз дали, разрядник и душеметы ледяные Пригодится. Конечно могу пойти дать барашку, но я не уверен, том, что он там оттуда не выйдет, короче, барашек. Блин, главное мне сейчас успеть, что-то я медленно все... Так, давай-давай, успей, пожалуйста, успей. Так, походу не успею. Тогда просто кидай арбу, Нет, арбусов не хочу. Ну да, конечно, я промазал. А времени хватило просто. Тупо не успел. Надо было и стрелять отсюда уже. Хоть какой-то урон нанести. Ладно. Я думал, вас попаду. Не попал, оказывается. Так. <клёх> что там у нас? Может был арбуз под вынос поставить с этого этого чувака. Сейчас посмотрим. Он сейчас ходит у него теперь уже, да? Давайте заморозим просто его. А, закрыт буран, офигеть. За душеметы. Душеметы жалко тратить, потому что они... Ладно, сейчас посмотрим. Арбуз тоже... Ладно, веревку тратим, наверное, да? Давайте поприкалываемся, короче. Я хочу попасть с арбузом отсюда. Может получится. Да? Получилось. Офигеть. Мастер арбуза. Мастер попадания арбузом. Неплохо. Так зауронил его. Ч ⁇ атакер тоже? У меня этот перс полуатакер, а у этого... У этого тоже полуатакер. Поэтому успела нормально. О, это, это будет жестко, конечно, сейчас будет. 200 хп точно снимет. Даже больше. Офигеть. Да, 200 хп снял. Так. Угу. Значит. Значит, значит, значит, что мы сделать можем. У меня этот атакер ходит, это очень хорошо. Я могу использовать сюрикена мастера сразу по двоим, вот, чтобы максимальный эффект был от этого оружия. Так, сейчас будем жестко уронить, так, промазал, попал. Вот, это я понимаю урон. И встанем мы вот так вот. Сколько я снял, я не видел. Да. Ну, 200 хп снял, думаю. Пока что я выигрываю. Надеюсь, я выиграю этот бой быстренько. Чтобы вам показать последний бой и награду. Награда будет хорошая. Конечно же, самая максимальная. Самая лучшая. Конечно, залезть в побед, конечно же, самая лучшая будет. Что вы хотели? Меня уронят. Но, в принципе, урон нам не страшен. Сколько у него рейтинга? 12 тысяч рейтинга. Но рейтинг тут не влияет на это. Ставки это точно уже. Поэтому, поэтому вот так вот так... Вот, сейчас будем его жестко ебашить так. Заморозили, хотел двоих, но не вышло одного только. Пока только одного. Так. Что у меня еще есть? Чтобы зауронить нормально так. Так, есть калашников для урона. Душеметы буду использовать персон, у которого мало хп. Ну, вы знаете, то, что чем меньше хп персонажа, тем он душимет больше снимает. Поэтому душеметы только на малых хп буду использовать. Ну, мелким персон, точнее, если у меня останется такой перс чтобы больше зауронить. вертолет буду для выносов использовать. Либо же атакером буду его использовать. Барашку, если только повезет. Но, чтобы он стал нормально. надо Так. Тоже замораживает меня. Ну, наверное, сейчас калашников. Сейчас ходит у меня тут котейка. Атомку ставлю на него. Хотя нет, на этого не будем стоять. Кто у него сейчас ходит? Ладно, пофигу. Ставлю на него, короче. Атомку. Лазерный луч дали. Нафига мне сейчас луч? Так, ладно, короче, берем просто и уроним. У него атакер, да? Надо его жестко уронить. Побыстрее. Жалко, нету обеударов. Точечных сейчас больше. А так шарахнул по нему обеударами. Переход хода, если что, у меня есть. Тоже неплохо. Передадим ход. И сегодня разыгрался, ребята. Надо, оказывается, знаете, что делать? Перед съемкой сыграть парочку боев. Даже тройку можно чтобы потом на уже на видос уже не, не тупить как я на видосе там долго поиграю и проигрываю еще надо сыграть размяться а потом снимать видосы я захожу на ставку сразу не разыгранный, ничего короче сразу снимаю видосы еще и говорю когда типа вот, сложно очень комментировать еще играть к тому же вот. надо разыграться потом только идти на ставочку вот, на видос вот и для тех, кто снимает видосы, тоже советую сначала разыграться, потом потом идти на ставку, чтобы не тупить на видео. А то я знаю, там большинство, даже Дмитриев тот же на видосах не очень играет, по-моему. Ну, не на, не на всех, конечно. Там, да, на некоторых. Ну, проблема игроков такая, то, что на видео одни хорошо играют, другие плохо в общем. Ну, некоторые такие, только не все. Вот. А, в частности, я, конечно же, на видосах всегда плохо играю. Ну, не на, не на всех тоже. Вот. Мы убили уже. Мы за бока сделали, кстати, это очень круто. Это очень круто. А, ну что он делает? А, он хотел... Не знаю, что он хотел. Так, ну кто у меня сейчас ходит? Сейчас ходит у меня... Атакер, по-моему, да? Нифига себе, он тормажит. Не? Попадет. Да, жестко попал, жестко, жестко снял отвечаю жестко Ли почки, далее сидит так мы ну, можем что мы можем предложить ему во первых пойду зарядению себе аптечкой докторской сумкой этого персонажа могу три зобец затянуть в принципе очень даже неплохо будет но у меня атакер ладно такером тоже неплохо все вот, хп у него остается, у меня полторы тысячи, Тут, думаю, затащу, потому что у меня очень хорошая команда. Мне очень нравится, ребята, вот этот котейка, во-первых, он регенится, во-вторых, он еще кот, вот, эмпиризм у него, все, за счет от холода, всего там. Вот, этот кот очень тащит. и этот, этот тоже, атакер, крики, очень крики, хорошие шапки на колизей, если вам предлагают взять крик, даже не важно, какой у него артефакт, Берите крик на Колизей, всегда берите крик, потому что он тащит на ставках, здесь, на этой ставке, по крайней мере. Такой перс устрашающий на этой ставке, все такие персы на убы, а эти устра... крики устрашают так. На обычных ставках, да, там говно, крик. А... Так, что мне тут? Переход дай. Да, на атакер дам переход, чтобы чтобы атакерам бить максимально. Короче, берем сейчас, залезаем вот сюда. Так, еще переход есть. Офигеть. У меня еще переход один даже есть. Что-то я даже не заметил. Так, в общем, даю лепушку. Он должен сейчас нормально его зауронить. Даже может убью. Нет, не убью, но.. Но зауронил хотя бы это радует. Так. Я, наверное, ребята, один бой сниму уже. Потому что.. Ну, потому что нет смысла снимать очень много боев. Я уже решил то, что я буду снимать немного. Монтировать долго очень. Да тем более здесь на огоставке. Люди не часто смотрят так. Надеюсь, он не вернется. Да, не вернется. Хорошо. Вот. Кризубит тащит. Гарпун тоже тащит. Вот. Еще, ребята, я вам скажу новость. Я вам скажу новость одну. Я буду играть на фейке. Вормикс с нуля надеюсь вы еще помните этот фейк, надеюсь никто не забыл про него, хотя я сомневаюсь, что люди о нем даже вспомнят, потому что видосов на нем да давно не было, почти, даже больше полгода наверное уже не было видосов, и сейчас я такой про него заговорил, нифига себе, в общем я планирую там играть, вот. но я буду играть там без видео, Посмотрим, пока что посмотрим, сначала я сделаю тут достижения все по максималке, чтобы перейти на фейк, сначала я тут закончу на своей основе, вот, я там буду играть только на Колизее и выполню те же достижения вот за Колизеей, что на основе выполнял последние, не знаю, месяца вот эти вот, я только тут и играл, ну и как бы можно, конечно, ребята, сейчас очень многие люди удивляются, как я мог там долго выполнять достижения за на Колизее. Дело в том, то, что я играю очень мало. Вот. Конечно, можно за один день, за два дня, если забросить там жестко. Но я-то играю вообще раз в неделю. Поэтому у меня растягивается на два месяца вот эти достижения. Вот. Но как только я выполню здесь, на основе, я перейду на фейк, с нуля. И буду там выполнять э, достижения за Колизей. Вот. Все достижения без видосов можно будет, может буду включать там записи, показывать последний бой там, вот, но скорее всего даже не буду, скорее всего просто заскриню, за вот эти вот победы свои все, награды вот эти заскриню и покажу потом, что мне удалось получить, вот. Так, ну тут я уже точно выиграю, тут уже прям вот сто процентов Поэтому тут даже уже можно расслабиться. Вот, 100 хп у него. Хотя, если будет вылет, что может, маловероятно вообще. Либо отмена боя, тоже маловероятно, но всякое может быть. Надеюсь, этого не произойдет, надеюсь. Я думаю, не произойдет. Я думаю, тут вряд ли уже что-то возможно. Победа точно у меня 100% не будет. Так, переход хода у меня, конечно же, есть. Передаем ход. Калаш есть. У меня что-то калаша зауронить. Походу калаша нету, Ну и хрен с ним. Знаете, как мне добьем его сейчас? Мы добьем с помощью барашки. У меня балочка есть, чтобы... Главное, чтобы барашек не выскочил. Он может завыскочить оттуда. Он может оттуда выскочить. А я сам отсюда выйду потом. Чтобы барашек меня не зауронил. да. Ну а все, победа. все. Сейчас я покажу награду. Все. Покажу награду и пойду дальше играть уже. Продолжу. Выполнять достижения. 10-1. Награда. Открываем. 18 рубинов, 400 фузов. что то фузов маловато. Шапка. Черная сомбрера, которая мне нафиг не сдалась. Три эмблемки, что очень хорошо. Самое главное тут, ребята, мне рубины, фузы, реакции, эмблемы. А так мне не нужны вообще вещи. Шапка, я на ставках не хожу, не играю. Эти вещи я, даже если бы я брал, то я не знаю, куда вместо чего их брать. Даже если бы я играл на ставках, я не знаю, куда их поставить можно, потому что мне тут оружие все нужны. Даже ради матча тут лишнее. Тут что-то было такое оружие, какое-то у меня было другое. Я не помню, какое даже. Я беру, ребят, в основном э, в арсенал основные оружия, которые не поштучные. Поштучные оружия мне некуда просто ставить. Мне некуда, просто потому что всем пользуюсь. Тут все оружие нужно на, на ставках. Меня вот разработчики поражают тем, то, что зачем они сделали такой маленький, зачем они добавляют оружие, если их некуда ставить просто. У вот. меня ладно, и когда еще был не, так, не такой большой выбор оружия, да, тогда еще можно, может быть. Но когда выбор огромный просто, ты пользуешься всем, ты не можешь взять ничего в арсенал. Просто у меня уже места не хватает. Нафига склад нужен? Это же бред. Ну ладно, склад, допустим, нужен, но расширьте вы, допустим, не знаю, слоты. Ладно, все. Я высказался, мои высказывания, конечно, ни к чему не приведут, скорее всего. Но я просто высказался, я должен был высказаться почти насчет этого повода. Вот, я высказался, все. Награду вы увидели, про фейк я рассказал, то, что я буду там выполнять достижения. После того, как выполнил все достижения на основе. Вот, и когда у меня будет время. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте, ребята, лайки. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. Ссылочка на него в описании под видео. Пожалуйста, подписывайтесь, ребят, Потому что мы реально уже активчик поднимаем. Я поднимаю активчик. Вот, а вы помогаете мне поднимать его. Вот такие дела. Пожалуйста, подпишитесь. Вот. Там, короче, я активно занимаюсь, развиваю его. Пока есть время, пока я не ушел в армейку. О, всем пока. До новых встреч в следующем видео.